В 1954 году арабским географом Абу Абдиндис. Башня Ктик Индекс. Можете Александр Васильевич. Номер 46. Снято. Слышно. Следующий. Пожалуйста, номер 47. Присаживайтесь. Здравствуйте. Ваше имя, милич? Петров Федор Петр Ильич. О, хороший лицо. Увернитесь, пожалуйста. Надо было сказать что-то на службе. И ты поверил. Штрафы у вас атомные. 40 баксов за распитие. Извини. Закон есть закон. Thank you. А я Петербурга. Из милиции. Уголовный розыск. Можно вам задать несколько вопросов? Мужики! Все в порядке. Свои. Одного я видела. Он же продуктами приходил. Но в доме кто-то жил. Машины из города приезжали. Как он выглядел? Ну, лет 30. Плотный такой. Будет. Но этот бугай один раз приезжал. Я видела машину около дома стояла. Сиром, это нужно. Новый... Питер. Зачем? За славский вопрос решишь. По существу. Да. Понял. Сколько надо нас Дня Мне 3 -4. 3 -4. 3 -4. Придется паспортирую делать. Со своей достремочкой. Хорошо. Оплата по результату. По конечному результату. Хорошо вас на документы. На хутор несутся, идиоты. Не могли и муками на шею привязать. Да привязали, Да с ты как дерьмо не то. Время было. Ну тогда давай, рассказывай. и Столнул в чистке.